В детстве болеть было приятно. Отец стражился, выговаривал за любую провинность. Но если кто-то из нас хоть чудо заболевал, батя даже в лице менялся. Лежишь, жар, рвота, перед глазами все кружится. В воскресенье врачей не дозваться. Отец лечит по-своему, травки и взвары мне подает на ложечке весь день, губами лоб трогает, обнимает. Мама рядом переживает, тряпки мокрые меняет, книжку читает вслух. К ночи становится чуть легче, наконец-то хочется есть только непонятно, чего именно. Не опостылевший бульон, не кашу. Молочка бы, по и, и плярных, свежих, с карамельной корочкой. И будет папа среди ночи дед Шуру, у которой тайная корова. Просит чуток молока. А пряники? Те только в магазине. Да время-то уже. Ем я среди ночи пряник. Забиваю парным домашним молоком. Казенное мне нельзя. Плохо мне с него. А батя... Положил голову на завинтованные почему-то руки и спит прямо за столом. На утро я просыпаюсь от строгого чужого голоса. У печки сидит. Участковый, разложил на коленках какие-то официальные бумаги, и папку спрашивает, зачем стекло высадил. взял. Я же деньги на положил. Да видел я. Ташку-продавщицу не мог, что ли, разбудить, коль приспичила. Да не было ее. Загуляла, видно, где-то. А, а как догадался-то? Ох, так кровь же по снегу до самой твоей двери. Тоже мне. Участковый смотрит на меня, видит в изголовье снятые постели, ковшики с отварами, тазик с полотенцем, пузырьки лекарств. Старший, что ли, захворал? Старший. Не ел ничего, пряников захотел. Ладно, напишу неустановленные хулиганы, а стекло. Вставь, татка, верещи, грозится виновнику башку проверить, Весь магазин я его студил. Как ты только решетку своротил. Ну ладно, кровь у дома за три. А сестренка сидит у стола и требует пряник себе. Тебе же для меня не жалко, мне и правда не жалко. Я уже здоров, а последний пряник мы делим на всех.